Военное положение – это, пожалуй, один из сейчас волнующих всех россиян вопросов. А мы попробуем разобраться, что это такое, стоит нам что-то бояться или не стоит бояться, с управляющим партнером юридической компании «Фоэргрупп» Санкт-Петербург Михаил Бойцов. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Михаил, можете нам четко, внятно объяснить, что такое военное положение? Военное положение – это особый правовой режим который вводится на, территор... на всей территории страны или на части ее территории для целей отражения или предотвращения агрессии. То есть, вводится... угу. да. То есть военное положение – это когда э, вторглись на территорию? Или нет? Не обязательно. Предотвращение агрессии это – тоже, это тоже основание для введения военного положения. Понятно. Какие есть, кто его вводит, как это все происходит, какие правовые механизмы введения вот этого положения? Есть законы о военном положении, есть Конституция, это базовые документы, статья 87 Конституции и законы о военном положении. Базовые документы, которые обеспечивают и определяют порядок введения. Вводится военное положение указом президента России, в дальнейшем этот указ в течение 48 часов должен быть утвержден Советом Федерации. Если Совет Федерации утверждает то все продолжается в порядке военного положения. Если Совет Федерации отказывается утвердить, тогда военное положение прекращается. Вот важная деталь, сразу юридическая, вот я хочу спросить, значит ли это, что правовой режим вступает с момента нанесения подписи на указ или с момента получения подписи на указе Совета Федерации? С момента объявления об этом, то есть с момента, в общем-то, указа президента. Вот так да, совершенно верно. А если не утвердить, то военное положение если Совет Федерации не утвердит, то военное положение прекращается. А, все действия, оно... а как тогда вернуть назад все действия, совершенные в ходе вот этого там, пускай даже суточного вот есть такие механизмы правовые? Смотря о каких действиях идет речь. Вот давайте тогда поговорим. Итак, для... Давайте попробуем... Давайте важный момент да. один, который я хотел бы обратить внимание. Есть момент начала, вот то, о чем вы говорили, есть момент начала военного положения. Но момента окончания его законом не предусмотрено. То есть оканчивается он соответствующим указом президента. То есть это положение, о котором сроки изначально могут быть не оговорены они не будут оговорены, если действовать строго в соответствии с законом. Понятно. Так, мы определились, что это может быть региональная и, может быть, всероссийская история. Да. А теперь о том, в принципе, о чем мы вот говорим. Что может, что может измениться в жизни? Давайте начнем с жизни человека. Что это меняет в жизни севастопольца, крымчанина, россиянина? Случись это там? Смотрите этим же законом о военном положении определяется то, что может произойти. Там есть на этот счет две статьи – седьмая и восьмая. Различаются они только тем, что а, седьмая статья говорит о мерах, которые могут быть введены только на территории, где введено военное положение, а восьмая говорит о, том, о, о тех мерах, которые могут быть введены и на территории военного положения, и вне ее. То есть, э, если военное положение введено, там, например, не знаю, в Москве, то в Хаваровске тоже можно применить определенные меры. Я так, условно. Угу. Какие это меры могут быть? Да, на территории, где введено военное положение. Да. Это эвакуация населения. Или, э, ну, скажем так, выселение. То есть, требование покинуть определенную зону. Э, запрет на въезд, на выезд, на перемещение. Запрет на митинги, забастовки, приостановление деятельности политических партий и других общественных объединений. Это вот политическая составляющая. Да? Что касается граждан, то это возможность привлечения к работам на нужды обороны, восстановления разрушенного или для целей жизнеобеспечения. То есть можно любого привлечь, сказать, будешь работать на заводе, делать там, я не знаю, боеприпас. У людей может быть изъято, и у организации, неважно, может быть изъято определенное имущество. Это называется реквизиция. Может быть введен комендантский час. Граждане могут быть задержаны на срок до 30 суток. А транспортные средства могут быть задержаны бессрочно, но ну, нет определенного срока, видимо, до конца военного положения. Так, дальше. Возможен запрет на выезд с территории России и цензура почтовой корреспонденции. Это основные такие, там еще есть ряд, да? но это вот основные вот такие. Цензура подстройка экспоненции означает, что все письма, электронные, бумажные, любые, будут читать и проверять. Без э, санкций суда, собственно говоря, получается? Абсолютно без санкций суда. Так, вот скажите, мне как журналиста интересует, какие государства требуют, ставят условия и задачи перед СМИ? И какие обязанности накладывает? Достаточно, там... да. но ну, на мой взгляд, написано достаточно жестко. А, с, а, государство будет контролировать СМИ, и использовать их в интересах обороны. Вот такие формулировки, достаточно суровые, да, контролировать и использовать в интересах обороны. То есть, значит, например, вот мы частные, допустим, да, СМИ, у нас может появиться значит, некий представитель государственной власти, который будет, собственно говоря, координировать какие-то наши материалы и журналистскую деятельность. Это так может быть? Это может быть и так. Это может быть и закрытие, это может быть и запрет на публикации чего-либо, это может быть требование опубликовать что-либо. Угу. Это может принимать разнообразные формы, я думаю. Конкретные формы определяются уже органами исполнительной и военной власти. Понятно. То есть, А, в а так как блогосфера не описана законом как юридически зарегистрированное лицо, блогосфера продолжит, видимо, жить своей, своей какой-то... Нет, блогосфера тоже ей жить не продолжит, потому что контроль, контроль за... Интернет-пространством тоже я так сейчас э, термины не использую из закона. Да, контроль за интернет-пространством тоже законом предусмотрен. Угу. То есть, любому блогеру может сказать: дружище, вот это пиши, вот это не пиши. То есть, это значит, могут закрыты или быть ограничены доступы к каким определенным ресурсам, как бы, да, даже вот так. Да, запросто, конечно. Это самый простой вариант. Понятно. Собственно говоря, теперь о реквизиции. Вот процедура реквизиции. Хорошо. Возьмем условно юридическое лицо или физическое лицо. Для обороны нужен грузовичок. Ну, пикапчик какой-нибудь. Как это должно быть с точки зрения вообще права? Организовано, оформлено? И это компенсационная основа или безвозмездная? Значит, как это оформляется... Законом не указано, но я думаю, что некий э, акт будет составлен об изъятии э, для цели обороны. Да, копия этого акта передается, там описывается то, что изымается. Мы поделим понятие вот это изъятие, реквизиция на две части. Э, не дви, э, Виноват земельных участков и иного, или новые имущества. Так, угу. То есть, именно земельные участки выведены в отдельную категорию. Если мы говорим об ином имуществе, то тогда это некий акт, изымается длину обороны можете идти, заниматься своими делами. Это компенсационное мероприятие, безусловно, потом будет компенсировано по оценке, по рыночной оценке будет компенсация. Споры об этом о размере этой рыночной оценки будут разрешаться судом. Понятно. Так, это движимое имущество, а Земля? Или это... Это, это, это движимое имущество и недвижимость, кроме Земли. Кроме земли. А в чем э, да. земля? В чем вот, соль а, ситуации? Соль ситуации в том, что вот если мы говорим о движимом имуществе, то э, собственник может потребовать возврата, и ему вернут то, что осталось от его имущества. Грубо говоря, если э, от машины останутся колеса, то, наверное, колеса можно попросить обратно. Что касается земли, здесь в любом случае предусмотрен возврат, потому что земля-то никуда не денется, Но. она может быть ухудшена, и вот это подлежит компенсации. Но тоже через сутки. Видимо. А, нет, а через суд происходят только споры, если и в том, и а в другом случае, если собственник не согласен с размером так. компенсации, тогда в суд. А если сама компенсация происходит, должна происходить, по идее, без суда. Понятно. Как вот я так понимаю, что это шрамочный закон, и, видимо, вот когда его включают, появляется ряд подзаконных актов должно появиться, видимо. Должно. Там, должно, что, там есть что, полномочия. Что, что, что должно появиться, на ваш взгляд, вот как человека, знающего права, Что должно быть прописано, дополнительно описано и софиксировано? Чего бы вы ожидали в случае появления этого закона? Хороший вопрос, на самом деле, потому что достаточно широкие формулировки в законе описаны и широкие пределы усмотрения. Я думаю, что появятся и указы президента, и федеральные законы, описывающие, что конкретно вводится, какие конкретно меры должны быть приняты в каких-то областях, ну, в зоне, где введено военное положение, какие меры вне зоны, потому что я, честно говоря, не думаю, что у нас во всей стране введется военное положение сходу, если оно даже когда-нибудь введется. Угу. Здесь. И будут описаны какие полномочия у руководства на местах. Здесь некая присутствует аналогия с нашей коронавирусной историей, когда Федеральный Центр передал значительное количество полномочий на региональный уровень. Именно региональные власти решали вводить ли разнообразные режимы, как, какие меры принимать в рамках режима, масочный режим или прочее. Вот я полагаю, что примерно таким же способом пойдет наше правительство и президент и в этом случае ясно и скажите видимо вот в сам закон это не прописано но, видимо будут разъяснения даны по социально защищенным каким-то то есть вот пенсионеры инвалиды там и так далее многодетные да чего можно и чего нельзя видимо это должно быть отдельно где-то прописано сейчас это пока никак не оговорятся законодателем. да никак а собственно если мы говорим про меры поддержки, нет, я имею в виду меры... э, из, изъятия, например, автомобиля у многодетной семьи, там будет запрещено, но это надо будет все прописывать, прорабатывать уже под законными документами, нормативными актами. Э, да, да, безусловно, если, например, будет принято решение о изъятии чего-либо, о порядке изъятия чего-либо, да, то будут прописаны условия ограничения такого изъятия. Я думаю, что на это есть время вполне себе. То есть какие-то рамки обозначены и порядки этих действий. Да, должны быть, по идее. Да? Ну, должны быть. Но надо понимать, что э, военное положение это специфическое состояние государства, да, и здесь э, временно принятие решений э, нередко мало. Я имею в виду принятие решений на местах. И поэтому будут, э, опять же, достаточно расплывчатые формировки, потому что ни одна формировка не сможет э, объять необъятно. Это невозможно. Ну, организационно невозможно. Ясно. И поэтому будут моменты, и будут пределы усмотрения. И мы с вами еще, наверное, не поговорили о бизнесе. Да, о том, вот я сейчас будет. хочу перейти. Моя ремарка так... Я так чувствую, что юристам в этих условиях от работы это прибавится. Так, а вот теперь бизнес и деньги. Вот давайте о бизнесе теперь. Что там будет с бизнесом? Как он начнет работать? Опять же, формировки неоднозначные, достаточно расплывчатые, но это, опять же, потому, что невозможно охватить. Могут быть введены меры, связанные с с введением временных ограничений на осуществление экономической и финансовой деятельности. Это я просто вот цитирую, прям зачитываю вам из, из... закона. Из закона, да. Возможно ограничение оборота имущества, то есть, например, запрет на продажу чего бы то ни было. Возможно ограничение на свободное перемещение товаров, то есть, например там, не знаю, у какого-то гречного... стратег... стратегического сырья, к примеру, да? К примеру. да нет, или его, да, или гречневую крупу можно вести только туда и нельзя вести обратно. Или только с разрешения властей определенного. Совершенно да, да, да. Или только да, по специальному разрешению. Может быть ограничено перемещение услуг и финансовых средств. То есть нельзя выводить деньги туда, можно сюда и так далее. Скажите, yeah. пожалуйста, скажите, пожалуйста, главный вопрос, который вот я встречал в дискуссионной форме, что военное положение возможно, в том числе это и, например, правительство по каким-то причинам срочно нужны деньги, оно замораживает там, счета там, юридических лиц, ну, компаний каких-то, и переводит эти деньги в срочном порядке на оплату каких-то оборонных услуг. Это допускается гипотетически? Mm -hmm. Я не нахожу формировки закона, которая могла бы это допустить. Однако формировки расплывчатые и э, временное ограничение на осуществление экономической и финансовой деятельности... Ну... Я просто пометуя опыт Великой Отечественной войны, там же были вот эти военные займы, когда гражданам давались вот бумаги. Да. А ваши деньги, ребят, пока мы... Пусть из на производство танков, условно говоря, после Великой Отечественной войны по этим облигациям происходили уже расчеты, там, рублей, даже проценты какие-то были. Но то есть здесь тяжело предсказать, как будет ситуация. Тяжело предсказать, я думаю, э, да, пока не возьмусь. Мы еще с вами не упомянули два э, последствия да, для бизнеса. Это... Ограничение, так вас непосредственно касается, ограничения на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации. Это касается вот и вас, и блогеров, кстати. То есть запрещен будет поиск информации, получение кому-то, передача. Да? То есть, Это возможно, ин... какие-то отдельные сектора информационные закрыты для вот этой работы? То есть Возможно, определенной информации, возможно не у. знаю, полной информации, затрудняюсь с ответом, э, написана просто информация, да, соответственно, да. Как, может быть, как полная, так и частичная, как у нас мобилизация частичная. Вот, и, наконец, еще один такой момент существенный, да, это могут быть временно изменены форма собственности организации. Что это означает? Что есть частная компания ООО, там, не знаю, Путкин и сыновья которая производит что-то, что нужно государству сейчас. Очень нужно. И вот государство говорит, мы у вас компанию забираем, потом отдадим, когда все закончится. А вот опять же здесь вопрос. Там, например, там, на год компания перешла в собственность государству, она выпускала в этот период времени, к примеру, там патроны. Да? Угу. Вот. Да. вот этот год... Как вы, как вы думаете, я понимаю, что в законе этого нет, но как вы думаете, это какая-то компенсационная история или это безвозмездная? Вот как, это, как, как это понимать вот лучше нам? В данном случае компенсации законом не предусмотрено, поэтому хороший вопрос, как это будет выглядеть. Понятно, что государство возьмет на себя все функции, связанные с управлением этой компанией в период, когда она у них, это и не знаю, там, аренда площадей, оплата коммунальных услуг, если это будет, да, оплата заработной платы работников, да. налогов. Mm -hmm. Понятно, что они там половину всего государство сможет отменить, но, тем не менее, то, что отменить будет нельзя, оно будет и выплачивать. То есть, по идее, государство должно отдать эту... Компанию в состоянии не худшем, чем эта компания была, когда забирали. Если худшим, тогда, наверное, можно будет судиться о компенсации. Но вопрос а о компенсации в случае, если вам, например, вы отдавали одно имущество, получили после окончания военного положения имущество в другом состоянии, это одна история. А вот вопрос упущенной выгоды, не полученной выгоды, это вопрос, возможно, судебных вообще историй, если как-то кто-то там докажет что-то. Или это смысл? Вот судиться с государством здесь будут бизнесы, или лучше даже... Ради это оценочный вопрос. Большой бизнес, скорее, не бухой. Хотя, чем кончится, смотря. Большой бизнес, конечно, не будет, скорее всего. А малый бизнес почти уверен, что будет. Но надо понимать, что упущенная выгода – это мечта недостижимо. Не стройте иллюзии, граждане, в этом смысле. Не стройте иллюзии, потому что вот в, в мирное время, за больше 20 лет своей работы, я не видел ни одного решения о а взыскании упущенной выгоды. Понятно. С, Миш, я так понимаю, что в основном граждан, вот военное положение – это история, когда государство поднимает планку спроса с граждан и гражданских объединений, и с юридических своих, да, подопечных. То есть, когда они несут часть нагрузки некой такой общегосударственной, правильно понятно? А, ну, планку спроса они поднимают, но и снижают планку ответственности, потому что за последствия отвечает, получается, государство, а не они, да, а не граждане. А как? Но... Вот граждане в таком случае обратную связь имеют, что они могут спросить? Вот, или это не, не описано? Это, конечно, не описано. Конечно, нет. И спросить они могут все, что угодно. Вопрос, что им ответить? Скорее всего, ничего по существу. Во время военного положения все силы и средства государства направлены узко специализированно в достижение определенной цели. Либо отражение агрессии, либо предотвращение агрессии. Все, что за рамками этой цели, неважно. Останавливается все. Ни выборов не будет, ни гражданского общества, ничего. Ну, может не быть. Может не быть. А, собственно говоря, вот вы знаете, я думаю, не думаю, что Санкт-Петербург, город федерального значения, как бы отличается сильно там, от Москвы, там, от больших городов. Система управления будет трансформироваться в городах? Это уже чисто ваша точка зрения. Я понимаю, что это опять же законом не описано. Я вот что имею в виду. На примере Украины, которая вела военное положение и трансформировала военно-гражданские администрации у себя она создана. У нас это тоже, может быть, трансформироваться? В, в тех зонах, где боевые действия будут и приближены к, ними, к ним, да, однозначно так и должно, по идее, быть. Чем дальше, тем меньше воздействие военного положения на администрацию. А власть переходит тогда в этом смысле больше в руки гражданского корпуса или военного? Как она распределяется? Признаться, я не знаю, как должна распределяться власть в этом но. случае, потому что за 70 лет такого еще не было, да. но в моей картине мира все-таки основную деятельность, не власть, а деятельность, осуществляют гражданские администрации, а военные подруливают в нужном направлении. Вот так. Ну, я это вижу именно так, потому что я сомневаюсь, что военные смогут наладить жизнь даже крупного города, вот взять там Санкт-Петербург, вот так вот сходу взять и передать власть военным. Я, честно говоря, не думаю, что это произойдет. То есть там вопросы ЖКХ, социалки, медицины. Совершенно верно. Это не типичные для армии дела, они перегружать себя просто не захотят просто из этих соображений. Ну, не то чтобы не захотят, я думаю, что не смогут скорее, чем не захотят. Вот, кстати. Храм. Или в какой-то момент будет провал. Конечно, они освоятся, понятно, у нас армия научится всему, чему надо, но будет провал и заметный. Так, понятно. По банкам никаких там новостей нету. Ничего, государственная закон, этот счет ничего не говорит. Государственный значит, закон, безусловно, говорит о возможности ограничений, но ну, это... не более того. А да. каких и ну, как? Это непонятно, мы, да. На практике должны будем увидеть. Но то есть, да. допускайте ограничения на переводы за границу, например, средств, там, вот и так далее, и так далее, или переводы. Так эти как... ограничения уже были? Уже есть, уже есть. И уже есть, они были, они сейчас потихоньку вот снимались а, в. В феврале-марте в марте они были введены максимально жесткие, потом немножко упрощались до июля, а, поэтому ничего удивительного не произойдет. Ну, что если уж... они вновь ведутся. Вот, собственно говоря, такой эскизный набросок, эскизный анализ. Понятно, что жизнь покажет еще какие-то нюансы, о которых мы просто не можем сейчас вот с нашим собеседником предположить. Но будем обращаться обязательно от управляющий партнер группы э, юридической компании «Форгрупп» Михаил Бойцов. Михаил, спасибо, что попытались ответить на непростые вопросы. И будем к вам обращаться дальше. Спасибо за внимание и за время. Спасибо. Был рад вас слышать. Обращайтесь.